Сейчас все нормально, конференция будет записываться, то есть можно будет замечательно, то есть все можно будет потом посмотреть, если какие-то моменты пропустите. И тоже я бы хотела бы вас попросить, какие-то моменты у нас будут обсуждения, то есть пожалуйста. На эти моменты обсуждения, пожалуйста, включайте звук, и мы с вами вместе порассуждаем. Цель, как вот сказала Оксана, цель нашего сегодняшнего разговора – это такие базовые понятия об академическом письме и немножко, как это можно применить вот в ситуации в вашей ситуации, когда вы подаете заявку на стипендиальный конкурс. Я бы еще хотела уточнить такой момент. Я правильно понимаю, что в основном у нас здесь присутствуют магистранты, студенты, и также, может быть, у нас есть представители вузов, преподаватели, либо, может быть, координаторы конкурса вуза. Просто мне так, чтобы немножко представлять, кто у нас сегодня. Ага, магистранты. Представители вузов, координаторы, преподаватели. Ага, в основном я вижу, вот, спасибо большое за ответы. Магистранты в основном. Тоже по поводу, давайте договоримся так, по поводу презентации. Какие-то моменты мы будем обсуждать. Я закончу. Возникнут вопросы. Мы тогда все оставшиеся вопросы тоже обсудим, потому что, может быть, я не всегда смогу реагировать на чат во время презентации. Хорошо? Ну, давайте приступим. И тема а, сегодняшнего. А, так, сейчас я это уберу. А, Тема сегодняшнего нашего разговора — это академическая культура и письменная коммуникация. Всем видно? Ага, Хорошо. И мы с вами поговорим о академическом письме, о плагиате, о коммуникации с разными аудиториями, разными э, типами письма, и давайте с вами э, определимся с такой рамкой, когда мы говорим про письменную коммуникацию, то мы определяем цель, зачем мы это пишем, аудитория для кого, э, какой структурой мы придерживаемся и какому мы придерживаемся языка, э, я имею в виду стиль. И давайте сейчас мы с вами посмотрим вот э, на такие разные моменты, Uh, мы пишем с вами имейлы. Uh, мы пишем с вами, так, может быть, не имеет смысла вот так сделать, это будет лучше. Мы uh, с вами пишем имейлы, мы с вами пишем мотивационные письма, резюме разного рода РУДС, заявки на гранты. Uh, давайте с вами uh, попробуем порассуждать. Uh, вот uh, здесь бы, может быть, я попросила бы. Включить ваш звук? Мне интересны ваши идеи. Вот вы общаетесь с представителями фонда, вы общаетесь с представителями оператора по поводу ну вот, каких-то вопросов, связанных с подачей заявки. Вы пишете имейлы, например. Давайте попробуем сформулировать, какова цель таких имейлов. Какова аудитория и какую информацию вы будете включать в такие email? Можно писать в чат, да, если... То есть вот у вас такая ситуация. Вы общаетесь с средством имейла. Какую информацию выключаете? Какая цель вашей коммуникации? Ну, с аудиторией, кому вы пишете, может быть, это более понятно. Кто-нибудь? Можно, да? Да-да-да, пожалуйста, Антон, пожалуйста. Да, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Все, сугубо, я бы сказал, прагматичная, в том смысле прагматичная, Угу. Вас не слышно сейчас? Алло, да? Да-да. Алло, Нюшка, ну, застань я так буду вот говорить. Цель очень прагматичная, нужно получить в первую очередь ответ на какой-то вопрос, который... Ага. С, другой стороны, с другой стороны, чуть контекстуализирован, с третьей стороны, если контекстуализация каким-то образом создавать более близкие отношения между членами коммуникации, кроме одного вопроса, то в ней может находиться какая-то зона, за которую отвечающий, скажем, преподаватель или научный руководитель может забиться, исходя из нее, простый вопрос более понятным образом. Но толковая цель, конечно, научная, и в этом смысле прагматическая, это конкретный вопрос. Который, наверное, в моем Спасибо. То есть я вижу, спасибо, ваши ответы в чат тоже замечательно. То есть в основном у нас какая-то, в этом случае у нас какая-то прагматическая цель. В основном мы хотим узнать какую-то информацию, получить ответ на наш вопрос. Соответственно, наверное, имеется Проскочила такая рамка, некоторые писали тема письма, мы сейчас это рассмотрим. То есть имейл э -э, подразумевает очень такой краткий обмен информации по какому-то очень конкретному вопросу. Соответственно, нам не нужны какие-то длинные и пространные рассуждения в имейле, э если вы быстро хотите получить обратную связь. Если мы говорим про э -э, мотивационное письмо, как бы вы для себя сформулировали цель мотивационного письма? Очень кратко. Опять, может быть, кто-то ответит, может быть, кто-то напишет в чат. Продемонстрируется намерение, мотивацию, готовность к получению стипендии. Угу. Спасибо большое, Евгения. То есть вы, да, вы демонстрируете свои намерения. В какой-то степени мотивационное письмо – это ваша такая самопрезентация. То есть вы должны показать, чем вы отличаетесь от других, зачем, почему именно вам нужно дать эту стипендию, получить эту стипендию. Если тут мы говорим про аудиторию, то какова цель, какова будет наша аудитория, кто будет читать эти? Угу. Эксперты? Да, мотивационные э, письма читают эксперты, то есть э, если в, в случаях вот нашей ситуации email вы по какому-то конкретному вопросу, как правило, вы, общаете, вы общаетесь не с экспертом, вы общаетесь с э, представителями фонда, либо представителями э, оператора, то здесь э, вы общаетесь с экспертами, то есть, э, опять же, э, у вас э, да, это люди, которые могут сопоставить ваши, вашу вот эту самопрезентацию с остальной информацией, которую вы указали в заявке. Как, как вы считаете, вот в мотивационном письме какого рода информацию, вы совершенно правильно сказали, это ваша мотивация, это ваша самопрезентация, Какую, какую информацию вы еще можете указывать в мотивационном письме? Может быть, систему ценностей, которая есть у человека? Ну, в человеке? Может быть, система ценностей. Перейдем к этому дальше, рассмотрим структуру мотивационного письма. Если мы говорим про... Да, я вижу ответы про мотивацию. Спасибо. О себе, о своих целях. Зачем это нужно? Мотивационное письмо. Если мы говорим, о, извините, я если мы говорим о, если мы говорим о резюме. то цель резюме, что мы представляем в резюме? В этом типе коммуникации. Сведения об образовании, предыдущем месте работы. Угу. И, соответственно, аудитория, которая у нас читает резюме, это... Работодатель. Работодатель. Надо убедить а, работодателя, чтобы он именно тебя принял на работу. А вот, э, надо убедить работодателя, чтобы он именно тебя принял на работу. Но дело в том, что мотивационные письма, они э, есть и просто могут быть немножко разные термины, это может быть называться сопроводительным письмом, мотивационным письмом. Но по сути, получается, когда вы подаете документы на работу, очень часто просят и резюме, и мотивационное письмо, или сопроводительное письмо, или по-английски, может быть, вы встречали такой термин «cover letter». то есть вот где тут разница, в чем разница между этими документами, этими способами подачи информации такой ситуации? Мы говорим про CV, да? Мы говорим про CV, про резюме, да, и про э, мотивационные. Так, сейчас я зайду в чат. Резюме Но более свитер, кратко. Подробно рассказывается, и вот именно система ценностей конкретного респондента, претендующего на должность. Ага. Спасибо. Вот ответили. Резюме это факт. Сопроводительное письмо это цели, ценности, мотивация. То есть резюме более кратко и четко. Замечательно. Основные достижения профессиональной навыки. То есть, в основном тоже, вот вы все знаете, что структура резюме это, как правило достаточно жесткое, четкое указание информации ваших навыков, вашего образования, вашего опыта работы. А в такой ситуации в письме мотивационном или сопроводительном вы уже показываете работодателю, а, собственно, а почему, опять же, почему именно вас нужно взять и как бы как вот эти ваши навыки образования с почему вы заинтересовались этой вакансией. Если мы говорим об эссе, эссе бывают очень разных типов, и когда мы говорим про эссе, то ну, наверняка вы сталкивались с ситуацией учебного эссе, то, что вы делаете на занятиях, вы пишете эссе. Сейчас вот вы сталкиваетесь с ситуацией, вы подаете на конкурс, и там... Нужно написать научно-популярное эссе и эссе по теме лидерства. То Если мы говорим, вот опять же, в нашей конкретной ситуации подачи документов на конкурс, то здесь, опять же, кто будет аудиторией, для кого мы пишем эти эссе. Да, мы любые документы фактически пишем для экспертов, которые будут оценивать это все. Это, все э, в данном случае, если мы говорим про имейлы, имейлы мы не пишем экспертам. Мы пишем, то есть мы должны, когда мы составляем, когда мы с кем-то взаимодействуем, мы пытаемся как бы определить нашу аудиторию, цель нашего письма. В этом случае, да, мы пишем эссе для экспертов. Опять же, давайте мы позже с вами посмотрим, какую информацию и каким образом лучше включать в эссе. Мы, в принципе, вот то, что вы отвечали, и то, как мы это обсуждали с вами, мы можем сказать, что... Когда у нас происходит успешная письменная коммуникация, она у нас структурирована, она у нас последовательна, она у нас включает только необходимую информацию. То есть вот на примере эссе, на примере мотивационного письма и резюме, например, если вы четко разделили, что лучше, в эссе, что лучше включить в резюме, что лучше включить в резюме, что лучше включить мотивационное письмо. И uh, тоже такой очень важный момент, то есть, да, uh, мы должны быть uh, ориентированы на читателя. Мы всегда должны думать о том, кто у нас будет читать наш документ, и, соответственно, таким образом мы uh, будем uh, его писать и составлять. Если мы uh, с вами смотрим, вот uh, хочу вам показать, поделиться с вами двумя примерами имейлов, uh, опять же, не с экспертами, а с. Uh, Представителями фонда, либо представителями оператора, скажите, пожалуйста, какие проблемы вы тут видите в этих имейлах с точки зрения вот тех принципов коммуникации, о которых мы говорили: последовательности, включения необходимой информации, направленности на читателя, структурированности? Если мы посмотрим на первый. Всем видно. Да, видно. Угу. Если мы посмотрим на -э -э первый пример, непонятно от кого это письмо пришло, не подписано и плюс название почты тоже не говорит о том, кому оно пришло. И просьбы никакой нет, не, не пожалуйста, посмотрите, а сразу так, такой вопрос напрямую написан. Mm -hmm. Опять, может быть, банальные вещи, но я бы не приводила этими примерами, если бы вот коллеги с этим не сталкивались. Во-первых, иногда бывает действительно непонятно, от кого письмо, то есть сложно определить. Не выдержан деловой стиль письма. В принципе, с точки зрения подачи информации. Как бы понятно, о чем человек спрашивает, и с точки зрения получения обратной связи все тут ясно. Но, наверное, нужно быть, уже вы совершенно верно отмечали, что, наверное, необходимо темы отмечать адекватно в письме. Например, во втором примере отмечена тема, стипендия. Как вы считаете, это хорошая тема для МММ? Вот для... она да, слишком широкая она не конкретная идет стипендиальный конкурс стипендия понятно что все э, участники этого конкурса да они интересуются стипендией возможно вот например в этой ситуации какую бы вы тему дали для письма для этого моего рекомендации. рекомендации оценка рекомендательного письма участника да, да, Тему совершенно. Нужно формулировать, мне кажется. Тему нужно формулировать кратко, но это явно человек, человек интересует рекомендация, либо вот сопроводительное письмо, как это указано в документах конкурса. То есть, наверное, да, так проще и быстрее будет получить обратную связь. Если мы посмотрим на второй пример, в чем тут проблема? В обоих примерах проблема в том, что не указан автор э, подписью и контакты для обратной связи. Вот. Но вообще норма, если Но в первом примере это, да? Во втором примере тут хотя бы понятно, что это Александр Васильев, и есть и мы. При этом это немножко не деловой стиль, скажем так. Да, новый стиль явно не деловой. И опять же, собственно, что... Какая тут информация включена? Непонятно, что автор хочет. Да, то есть, нету Нет вопроса. Да, как ответить на это письмо? То есть, собственно, тут нету, опять же, лишней информации там про условия проживания. То есть мы общаемся в таком деловом стиле, мы соблюдаем определенный деловой этикет и. Мы обращаем внимание на то, что должна быть актуальная тема письма, должен быть корректный электронный адрес. Тоже, поверьте мне, эти ситуации, как бы, несмотря на то, что мы про это говорим, но ситуации, когда приходят письма от, ну, с какими-то очень странными электронными адресами, то есть для делового общения, конечно, это имя, фамилия, там, аббревиатуры краткое изложение сути вопроса, естественно, грамотность, естественно, деловой стиль письма и грамотное завершение письма. То есть, вот ваше первое такое общение с грантодателями, вы этим, такой своей коммуникацией, вы ну, демонстрируете свое лицо, и оно всегда будет положительно, если вы соблюдаете вот этот деловой этикет и правильное общение. Про мотивационное письмо вы совершенно верно отметили, про ценности и про то, что это самопрезентация. Желательно, какова структура мотивационного письма? Если мы говорим в таком стиле параграфа письма, Первый параграф – это у нас, собственно, идет обоснование, ваше обоснование, почему вы подаете заявку на этот конкурс, вакансию, программу обучения. Я сейчас говорю широко, то есть не обязательно про идеальный конкурс фонда Владимира Потанина. Вообще, в принципе, в любой ситуации, когда вы пишете мотивационное письмо, вначале вы объясняете, чем вас заинтересовал этот проект. Второй параграф у вас идет... Второй параграф, собственно, вы показываете ну, корреляцию между своими навыками и знаниями и вашим участием, вашим желанием участвовать в конкурсе, вакансии, программе обучения. И дальше... Вы пишете, собственно, про свои личные качества, про ваши ценности. Опять же, если вот мы говорим про ситуацию фонда, ситуацию стипендиальной программы, скажите мне, пожалуйста, вот, по поводу вот ценностных ориентиров, что вы же изучали все документы по конкурсу, как вы поняли, что является важным, что необходимо для продемонстрировать в мотивационном письме, если вы хотите участвовать в стипендиальном конкурсе Владимира Потанина? Какие ценности просвечивают во всех документах информация о конкурсе? И это важно продемонстрировать. Ну, я дело то, что это социальные ценности. Социальные ценности, лидерские вот. качества, лидерские качества. то есть э, вот здесь мотивационное письмен, конечно, важно, несмотря на то, что есть еще один лиц по теме лидерства, конечно, вам э, нужно показать, что вы обладаете этим лидерским потенциалом, то, что э, у вас есть, э, может быть, опыт, может быть, желание, может быть, э, это, э, у вас есть эти ценности по... Э, социальным изменениям, то есть ваши лидерские качества, они могут влиять на то, чтобы изменить, помочь решить какие-то социальные вопросы. И естественно, поскольку мы говорим это письмо, мотивационное письмо, оно также правильно завершается с вашим уважением, вашим вашей подписью, вашими контактными деталями. Это если мы говорим по структуре мотивационного письма. Чего не стоит включать? Опять же, лишняя информация. То есть, да, вы, например, пишете о ваших знаниях и навыках, но, наверное, в мотивационном письме не стоит очень детально это все перечислять, потому что всю эту информацию вы указываете когда заполняете общую анкету. Опять же, если вы, например, подаете, подаете на какую-то вакансию, вы приводите свое резюме, вы приводите мотивационное письмо, то есть подробно перечислять, например, в каких научных конференциях вы участвовали и там, какие, вы, какой вы получили, какие вы дополнительные курсы прослушали помимо основного образования, мотивационное письмо не стоит. Эта информация уже есть. Нужно просто в мотивационном письме подчеркнуть наиболее ну, вот яркие ваши достижения, связанные, например, с вашим образованием. А, опять же, преувеличение. А, ну, понятно, что это самопрезентация, понятно, что ну, таким простым языком можно сказать, что в мотивационном письме вы должны хвастаться, говорить о себе, Почему вот такой замечательный? Это нормально. Но опять же, наверное, нужно почувствовать эту грань, и не нужно слишком преувеличивать свои достижения, тем более, если это не следует из уже тех фактов о себе, которые вы представляете. Ну и какие-то языковые клише сейчас наверняка вы знаете, что в интернете очень много можно найти различных примеров мотивационных писем. И на русском языке, и на английском языке, но ну, как бы тут тоже такая тонкая грань. С одной стороны, существует вот эта определенная структура, письма, оно примерно на одну страницу, да, вначале вы говорите, почему вы интересовались, потом вы говорите о ваших знаниях и навыках, и, собственно, вы показываете, да, я подхожу по всему своему бэкграунду, я подхожу под вашу программу, поэтому обратите на меня внимание, но вот эти вот, вы знаете, некоторые такие языковые клише, они, когда эксперт читает несколько мотивационных писем и одна и та же повторяющаяся информация, то тоже это не поможет вас выделить среди других. Далее, я бы хотела посмотреть, мы начали с вами говорить об эссе. И uh, я бы хотела вам продемонстрировать uh, некоторые эссе. Это реальные эссе uh, прошлых uh, лет, отрывки. Uh, вот uh, тоже uh, мне интересно ваше мнение. Что вы думаете по поводу первого эссе, что вы думаете по поводу второго эссе? На ваш взгляд, uh, какое эссе наиболее удачное? Первый Сэ, мне кажется, там много воды. В угу. этой а, есть... работе нет ясного видения. Ага. То есть, помните, мы с вами говорили, что любой письменный документ он направлен на читателя. Я, например, не являюсь специалистом в области географии, я не являюсь специалистом в области среднего профессионального образования. Но... Читая второе эссе, вот буквально за там, я не знаю, несколько секунд, мне понятно, что человек занимается этой системой профессионального образования, человек занимается. Сейчас я попробую сделать это лучше. Человек занимается естественным научным направлением. И важно, чтобы, важно, то есть работа направлена на то, чтобы учащиеся знали, как естественно научные знания применять на практике. Из этих вот трех параграфов мне это понятно. Из этого эссе, вот вы совершенно верно отметили, много воды. С одной стороны, да, наверное, я могу сказать, что человек увлечен географией, он пишет про туристов, он хочет что-то сделать хорошее. В этой области возможно как-то привлечь туристов в Россию, но при этом все это как-то не не очень понятное это введение, и то есть это сразу немножко отталкивает, да, от этого эсэ, но не такое удачное, в Второй пример, если вы посмотрите на второй эсэ, так ли оно прекрасно? Мне кажется, вначале нужно было хотя бы описать проблему конкретно, а не начать сразу, вот эта работа, стал mm с. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. uh, то есть, uh, если мы говорим про эссе uh, такого плана, когда вы, мы сейчас с вами поговорим и про научно-популярные эссе, и мы поговорим uh, про обычное эссе, uh, ну, Наверное, лучше начинать, вы абсолютно правильно заметили, что важно введение в эссе, чтобы оно было четкое и давало понять, о чем автор рассуждает. С другой стороны, если это так вот суховато и сразу, вот, вот я там занимаюсь таким, таким исследованием, такой магистрской программой, буду делать то-то, то это не всегда цепляется. И в введении, может быть, имеет смысл подумать о том, чтобы как-то заинтересовать человека, который, вот он только взял это начинает читать, как-то заинтересовать темой. То есть это может быть какая-то личная история, которая иллюстрирует, почему человек заинтересовался этой темой. Это может быть развенчание каких-то стереотипов. То есть вот, да, все считают что, например, в образовании чем меньше класс, тем эффективнее обучение, а я вот провел исследование, которое доказало обратное. И э, человеку, уже эксперту, который читает это эссе, ему сразу становится интересно, что -то какое же там исследование. То есть вот есть такой крючок. Это может быть обсуждение каких-то противоречивых теорий. То есть все это очень хорошо. Тоже, как вы прекрасно знаете из вашего э, опыта обучения, эссе должно быть структурировано. И, в принципе, есть такое правило, оно к нам пришло из э, англосаксонской культуры, но сейчас это правило придерживается уже и при публикации научных работ на русском языке, и при написании эссе, э, учебных эссе. А, то есть у нас э, каждый параграф — это один аргумент который затем подтверждается рассуждениями, дополнительной информацией, фактами, статистиками. То есть это вот такое правило, к которому можно придерживаться, когда вы пишете эссе. Особенно я тут привела два тезиса, но понятно, что это может быть там три, четыре тезиса, но вот это правильная структура эссе, то есть вы даете введение, которым вы цепляете эксперта, вам нужно подумать, как вы это можете сделать, при этом вы ясно даете понять, что вы обсуждаете, в каком ключе. Затем вы приводите ваши аргументы. Один параграф, один аргумент. То есть вы не стараетесь делать вот такую кашу, как было в первом примере, когда у нас там все, и география, и туристы, и, и Россия, и не очень понятно, а в чем, собственно, суть, можно только догадываться. И когда вы пишете заключение вашего эссе, вы, собственно, суммируете те ваши аргументы, которые вы изложили ранее. Вы не выдерживаете, не предлагаете каких-то новых идей, и вы таким образом логически завершаете работу. Если мы говорим про научно-популярное эссе, опять же, вы... Наверняка знаете, это такая типичная структура научной статьи, научно-популярного эссе. Это ведение, метода результаты, дискуссии. Вы, если говорить про компоненты такого удачного научно-популярного эссе, то иногда это формулируют так. Они говорят, я говорю. То есть они говорят, вы показываете, что вы осведомлены в этой теме, вы серьезно этой темой занимаетесь. Я говорю, то есть вы показываете свою новизну, что вы привнесли в изучение этого вопроса, при этом совершенно нормально обсуждать ограничения вашего исследований, вашей исследовательской работы, то есть таким образом, опять же, вы показываете, что это ну, реальная работа, она не может быть сразу такой абсолютно прекрасной и без каких-либо недостатков и ограничений, но при этом у нее есть перспективы, то есть есть способы, как вы можете работать потом с этими ограничениями. И, говоря про перспективы, но опять это уже зависит от вашей научной области, вы рассуждаете, как это может быть применимо, как это может быть полезно. Опять же, помните, вы говорили про ценности, и мы говорили о направленности стипендиального конкурса Владимира Потанина, то есть... Если говорить о применимости, о важности вашей научной работы, то, конечно, вот эти идеи социальной значимости, это очень важно, если, и это всегда плюс, если это присутствует в вашей, вашем эссе, в вашей работе. То есть по поводу эссе, эссе такого, где вы рассуждаете, Структуры этого ССР, ИС научно-популярного структуры и компонентов. С этим понятно? Это воз... Да, все понятно. Сколько Есть у меня? Один вопрос и... непосредственно у меня. А? А, разрешите, пожалуйста, да -да -да. какие, где можно узнать состав комиссии экспертов для того, чтобы примерно понять их компетенцию? Тезаурус мой это тезаурус экспертов может достаточно сильно отличаться, чтобы составить непосредственно целевую аудиторию сцена Как мне узнать о том, для каких людей я это делают? Вот по поводу, по поводу экспертов, это, наверное, Оксан, к вам вопрос. Насколько можно ли этот список... Смотрите, нет, список экспертов он не разглашается, и более того, даже те люди, которые у нас входят в список экспертов, они подписывают как бы, соглашение о том, что они сами тоже не разглашают. Да? Но это не потому, что мы хотим что-то там держать в тайне, и скрыть какие-то персонали. Да? Здесь совершенно такая как бы, обыденная. Ну, подоплека как это, всего это, этого, чтобы избежать, ну как бы не нужно каких-то неловких моментов, как со стороны заявителей, так и со стороны экспертов, да? а, ш, Ну вот я поддержу любовь в том плане, что все-таки эм, э, стараться, ну, как бы не злоупотреблять все профессиональные. Э, ладно, хорошо, это, нет, нет, учебу, это ладно, не настолько важно. Узнай хотя бы, там есть кандидаты технических наук, кандидат биологических наук, наук доктора, да. и так далее. Абсолютно. Вот. Смотрите, там очень сильно все зависит. То есть, когда мы распределяем заявки, во-первых, каждую заявку читают как минимум два эксперта. И в случае, если оценка они расходятся с их оценками более чем на 50%, в этом случае заявка уходит третьим экспертом. Когда мы смотрим ваши анкеты, ваши заявки и решаем, каким экспертом это должно уйти, мы максимально стараемся, чтобы ваша область изучения совпадала с тем, что читает эксперт. Да, то есть иногда бывает так, что у нас даже если у вас физика, эксперт, ну, как бы пишет, что у него направление физика, не за каждую физику он еще возьмется. Да, то есть в этом случае заявка возвращается нам. Да, в основном, если это преподаватели вузов, это люди, как минимум, с кандидатской степенью. А не все заявки просто, ну, как бы отвечая на ваш вопрос, и не видя вашей темы, немножко так пальцем в небо получается, да, но недалеко не все заявки они требуют вот такого вот академического бэкграунда со стороны эксперта. Некоторые они наоборот требуют практического опыта. Поэтому здесь, ну вот я не, да, у нас есть эксперт с кандидатской степенью, да, распределение заявок осуществляется максимально с э, принятием во внимание то, что у вас написано в содержании. То есть если мы понимаем, что эксперт как бы не может качественно оценить вашу работу, просто потому что у вас больше в науку или наоборот больше в, я не знаю, в практику или там в социальные какие-то вещи, мы стараемся, чтобы этому эксперту заявка не попала. А да, по, поводу фактор, по поводу да, да. тезауруса, я бы, наверное, посоветовала, это так как раз ситуация, когда просто нужно давать ссылки, то есть вы пользуетесь этим тезаурусом, это определение, это на основе каких работ. Наверное, тогда у эксперта не возникнет вопросов. Можно это если... спросить? Да, да. Вы сказали, что научное эссе должно состоять из введений, метода, результата и дискуссии. Это такая общая э, рамка для, да, для научных работ, вы знаете, для научно-популярных эссе. Да. Что делать, если мой метод состоит из кода, а мои результаты состоят из графиков? И будет мне немножко сложно а, объяснить, а, для чего это все я делаю, и доказать свои результаты. Ну, я думаю, что в жанре, опять же, то, что вот я вам предлагала вот эту систему, это, опять же, я подчеркиваю, что это, скорее всего, научно, научная статья, если мы говорим про вот, конкретную ситуацию конкурса, научно популярные я думаю, что тут вам придется попытаться изложить ваши графики, в смысле ваш метод постараться изложить словами и, возможно, дать ссылки на либо ваши работы, если они у вас есть, и опубликованные, и по ссылки на литературу, на основе которой вы это делали, на основе которой вы выбирали этот метод. То есть понятно, что поскольку это конкурс, и это немножко другой жанр, это не публикация научной работы, то вы даете... Ну, Так скажем, тут немножко в научно-популярном виде. Вам придется подумать, как это изложить. Понятно, что вашу работу будет читать, как уже объяснил специалист социальных инвестиций, что это будет читать специалист в вашей области, но вам придется это Пытаться уложиться в эти 4 тысячи знаков и заложить словами. Понятно, спасибо. Вот Это, конечно, да, для технических работ это... Но так, здесь мы рассмотрели. Можем двигаться дальше, да? Если говорить про грантовые... Заявки, опять же, я говорю сейчас про грантовые заявки в общем. Не, не обязательно вот стипендиальный конкурс Фонда Владимира Потанина. Ну, первое то, что вы делаете, вы готовите, проверяете критерии конкурса, убеждаетесь, что вы им соответствуете, вы готовите необходимую документацию для участия в конкурсе. Вот сейчас, насколько я поняла, такая достаточно сложная ситуация с порталом. Возможно, я бы посоветовала, понятно, что, во-первых, вы готовите все документы, уже там технически подвесить на платформу там, ваши копии дипломов и сопроводительные письма. Это не проблема, а... Какое-то время займет их все это подготовить, сделать эти копии, получить рекомендации из ВУЗа. Также вы, рассматривая заявку, структуру заявки, что туда входит, вы поняли, что вам нужно написать научно популярный эссе, нужно ответить на открытые вопросы, нужно написать эссе по теме лидерства. То есть я бы вам советовала, например, без уже начинать писать. Заодно вы в обычном формате Word, во-первых, вы сможете сразу поправить какие-то неточности, вы увидите количество ваших знаков, и, собственно, у вас уже ваше эссе будет готово, и когда портал заработает, вашей задачей будет только сделать копи и поместить этот текст на портал. А, то есть, собственно, когда вы пишете заявку, написание самой заявки, значит, вначале вы пишете ваши тезисы, потом вы эти тезисы прорабатываете, а потом вы уже пишете, собственно, полный текст, который, который от вас требуется. А, естественно, всегда плохое впечатление оставляет любой документ, а тем более грантовая заявка. Все, что связано с финансированием, если этот текст написан неграмотно, плохой стилистики, опять же мы с вами видели эти примеры, не продуманный текст, поэтому хорошая привычка вычитывать тексты можно дать почитать постороннему человеку и просто Посмотреть на реакцию, насколько, как понятно в изложении посторонним человеку, это, ну, посторонним человек, я не знаю, может быть, это одногруппник, может быть, это какой-то друг, который учится вообще в другом вузе, и, может быть, и не специалист в этой сфере. Но такой вот незамыленный взгляд, он может на какие-то... Увидеть какие-то недостатки вашей заявки, которые не видите вы. Естественно, очень важно, чтобы вы подали заявку в срок и по правильному адресу, то есть направили куда нужно. К сожалению, бывают такие вот ошибки, я знаю, просто по другим конкурсам, когда люди что-то перепутали буквально, там, несколько букв в e-mail или в адресе, и в результате просто по формальным причинам не попали на конкурс. Обязательно оставляйте копии заявки для себя, чтобы потом можно было какие-то вопросы возникающие уточнять. И опять же, эта копия заявки, она вам будет, может быть, нужна для каких-то других конкурсов, какие-то ваши идеи и информации. Но вот по поводу самого языка заявки. Все-таки старайтесь избегать такого слишком профессионального жаргона и специфических таких сокращений. Я например, знаю, что в журналах по определенной дисциплине редакторы требуют пояснения сокращений. Которые, казалось бы, все специалисты, которые работают в этой области, эти все эти сокращения употребляют, все эти сокращения знают. Но тем не менее, такая вот академическая стилистика требует, чтобы хотя бы в первом предложении вашей сети или вашего эссе вы употребляете какое-то общепринятое сокращение в скобках или с мозг, и вы даете пояснение этого сокращения. Ну, так, такое правило. Вы придерживаетесь делового и академического стиля письма, то есть это такой достаточно четкий, краткий и ну, достаточно неэмоциональный стиль. Это такие характеристики этого письма. Также проводились исследования, было показано, что читатель, плохо воспринимает информацию очень длинное предложение. То есть 20 слов предложения это уже не очень хорошо. Старайтесь писать кратко и информативно. Далее, опять же, всегда мы с вами говорили про аргументы вашего С. Важно использовать когда вы используете аргументы, важно, чтобы вы использовали факты, возможно, статистику для того, чтобы подтвердить ваши утверждение. Таким да, важным моментом является редактирование, вычиска, взаимосвязь. И есть, опять же, специалисты советуют делать такие два уровня редактирования. Первое, редактирование на, на макроуровне, и это можно... Что-то можно протестировать вместе с коллегами или друзьями. Понятен ли текст, понят, понятные или основные идеи. Затем ну, про уровень аудитории. С уровнем аудитории, мы, тот, кто будет читать ваши заявки, мы это уже немножко обсудили. Если мы говорим в принципе про любой документ, и кому он направлен, понятен ли будет ваш язык той аудитории, с которой вы взаимодействуете. Структура, видна ли структура, указаны ли ссылки, нет ли плагиата, про плагиат мы поговорим позже, логично ли выстроен текст, завершен ли он. То есть это вот макроуровень редактирования. То есть, ну, возможно, чтобы, например, ссылки... Проверяете вы, зрительно смотрите присутствие параграфов и связки между этими параграфами на логичность их выстраивания. Тестируйте на коллегах, еще раз повторяю. Ну, микроуровень — это уже, собственный язык. Это орфография, пунктуация, стилистика текста, аббревиатуры, если вы их употребляете, крайне ли вы их употребляете, объясняете ли вы эти аббревиатуры. Статистика, даты тоже, иногда в этом бывают ошибки, просто технические опечатки, это имеет э, смысл проверять, если вы это вносите в ваши документы. Ну вот э, способы, редактирования всеми нашими, нами любимая автоматическая проверка, э, тоже то, что мы уже обсуждали, прочесть третьему лицу. Когда вы сами вычитываете текст, есть еще такой метод. Вы читаете либо с конца, либо в необычном каком-то порядке. Ну, наверняка вы знаете, когда вы составляете текст, вы думаете, что да, вот я хорошо написала введение, вот там со вторым аргументом у меня хорошо, и заключение вроде так нормально, а вот что-то первое как-то вот я чувствую не очень хорошо ее составила. И вы, например, начинаете читать вот с этого проблемного параграфы проблемного места, а потом начинайте опять перечитывать ваш документ. Можно делать изменения, то есть выделять разным шрифтом, разным цветом, как-то по-другому, чтобы параграфы выделили по-другому, -по и их читать. Читать все. Это все такие методы, естественно, методы редактирования. Они помогают убедиться, что в тексте нет каких-то ну, неточностей, каких-то ошибок. А есть еще вот тоже ваша такой, ваша личная практика. Вот для вас писать какие-то документы, эссе, это сложно или это легко? Вы быстро пишете или вы долго собираетесь мыслями? По сути, это же вот ваш продукт такой личный продукт. И как он вам дается, легко или сложно? У ну, меня обычно долго, в течение недель-двух, могу записывать какие-то мысли в заметки на телефоне, на каких-то бумажках, потом это все собирать и из этого пазла складывать какой-то цельный текст. У mm -hmm. меня примерно то же самое. Ну, то есть, вот, да, это такой вот индивидуальный момент. Да, то есть, понятно, что это работа такая творческая. Да, вот кто-то пишет быстро, но потом долго редактирует. А, а, а, есть, а, то есть, есть такие писатели, вот говорят, писатели-нырятели, то есть вот они сразу текст сразу начинают писать, писать, писать, и у них быстро получается. Есть кто долго обдумывает. А, в принципе, да, бывает такой блок, бывает такой кризис, когда вот но не, вам надо написать? Время вроде мало, вы не можете. Но вот вы уже назвали методы, какие-то заметки, по e-mail посылать, диктовать на, на телефон. Есть метод, вот просто вот вам дается тема, например, лидерство. Вы просто на бумаге записываете вот первое, что вам приходит в голову, слова, которые у вас ассоциируются с лидерством, какие-то идеи. Ну, такой вот мозговой штурм, но вот, как сказать, сам собой, просто записывайте слова. Потом вы смотрите какие на какие-то ваши слова или, может быть, фразы и думаете, да, почему я это записал? Начинаете раздумывать каким-то определенным словом, термином. И дальше у вас... Угу. Вот... И дальше у вас уже начинают складываться, вот, после того, как вы задумывались о каком-то одном слове или какой-то фразе, у вас вокруг этого начинают складываться как, уже какие-то идеи, и вы понимаете, что да, уже вот я это как-то могу обновлять какой-то аргумент. То есть э, можно делать так. Можно, в принципе, э, обсуждать это, опять же, с коллегами, можно искать какие-то видео, аудио на тему, которые вам могут дать какой-то ну, еще, еще какие-то мысли на эту тему вам могут дать какие-то идеи вам будут в голову. То есть, в принципе, ну, в основном да, в основном вот черновики, ключевые слова. Мозговой штурм это вот помогает преодолеть вот такие вот сложности письме. Ну и вы знаете, что фонд очень серьезно, и не только фонд, вообще сейчас такая общая академическая культура в вузах, в учреждениях сейчас очень серьезно относится к плагиату. И э, стоят специальные конференции, посвященные плагиату, существуют, вы знаете, очень много разных программ, которые ловят плагиат. А. Ну и, собственно, если мы говорим про плагиат, опять же, мы, наверное, мы все понимаем, что такое плагиат, так вот на интуитивном уровне. Как вам вы сказали? Плагиат – это что? Это как? Воимствование чужого текста, намеренное, осознанное. Заимствование чужого текста, чужих идей. Без ссылок. Без ссылок. Да. А я, на самом деле. Что? Не обязательно а... осознанное, мне кажется. Да. Потому что иногда не предумально спиши угу. угу. а Вот плагиат бывает намеренный и не намеренный. Спасибо, что вы это отметили. И идея понятна. Это заимствование, копирование. Почему так вот бывает? Иногда люди думают, ну, не заметят. Бывает, что проскакивает, бывает, что нет. Но это всегда, то есть вот эта вот надежда на то, что не заметят, мы всегда должны думать о последствиях, потому что, например, если вы участвуете в конкурсе и если вас поймали на плагиате, то дальше вы уже все в черных списках то уже вы участвовать там, в других конкурсах вы уже не сможете если мы это говорим о ситуации например вот в академической среде то это просто ну вы слышали о диссернете, и, то есть это просто сразу пятно на репутации ученого преподавателя и в общем ничего хорошего в этом нет Иногда люди действительно считают, что это э, не имеет значения. Ну, подумаешь, там, что-то где-то скопировал. Э, для студентов я бы сказала, что это банально, ну, не только для студентов, иногда это бывает банально недостаток времени. Вот э, нужно что-то написать, э, это срок вчера, э, у меня нету сил что-то придумывать, э, что-то -что как-то перерабатывать. Ну, я вот знаю, там была хорошая работа, вот, вот это вот есть книжка. Ну, я что-то быстренько скомпилировала и отправила. А, ну, вот, да. А, ну, и связано это, конечно, с плохими академическими привычками. Это отсутствие привычки к обучению и просто нежелание думать, придумывать что-то оригинальное. Мы с вами говорили, что научная эссе, научная работа, она... Ценится только тогда, когда вы э, на основе каких-то уже разработок, которые есть, вы предлагаете что-то свое, э, вносите. Э, по, вы знаете, по поводу плаги, э, плагиата я ну, сейчас не, ска, не скажу точно, какой процент. Он был не очень большой, э, но он был заявок, которые были с плагиатом, они были дисквалифицированы. Оксана, вы не помните, какой это был процент? 2-3 процента? Мы приводили статистику на прошлом вебинаре, я сейчас тоже прямо точные цифры не помню, но я могу сказать, что, ну, наверное, Здесь скорее мы даже видели такую зависимость вузовско-географическую, нежели чтобы сказать, что это поголовная история такая, да. То есть у нас, к сожалению, были некоторые вузы, которые просто вот, ну, там, можно было через одну заявку. Но таких буквально там, я не знаю, два. 2-3. Остальные все, в общем-то, достаточно хорошие, чистые. И, в общем-то, действительно очень приятно иметь дело с людьми, у которых академическая культура на таком высоком уровне. Но что касается плагиата, я тоже еще раз хочу повторить, там да, мы тоже об этом всегда говорим. Даже если нам система выдает при проверке э, процент оригинальности ниже требуемых 80, мы в любом случае мы скачиваем отчет и мы возвращаемся к человеку, к автору заявки, для того чтобы получить обратную связь, потому что не всегда там система корректно что-то отслеживает, могут быть ссылки на ваши работы, которые кто-то до вас процитировал и вы об этом не знаете и так далее, то есть возможны нюансы, поэтому мы в общем-то всегда с вами обсуждаем прежде чем вашу заявку окончательно снять с конкурса. Вот. И, естественно, иногда тоже но ну, это система, это машина, да, кто-то ее программирует. Иногда бывает так, что в плагиат даже заносятся какие-то артикли устойчивые выражения там, и так далее. В этом случае мы тоже, в принципе, вручную снимаем вот такие вещи, которые ну, понятно, что это ну, это, это не плагиат, да, это не чужая работа. То есть, вот, как бы, как, то есть когда мы говорим, что действительно заявка не допущена к конкурсу по причине плагиата, это означает, что ну вот Правда, караул, там многие просто безо всяких, да, безо всяких ограничений просто взяли, скопипастили чужие работы или там привели цитаты из чужих книг, то есть вот так, наверное. Но процент на самом деле, да, он, он не огромный, он вполне, как бы он есть, он встречается, но с этим жить можно. Ну, если вот тоже так, такая ремарка, мы заговорили вот о этих системах, антиплагиат и другие системы, автоматические системы, то есть в принципе даже разработчики этих систем, они говорят о том, что как бы, мы не ориентируемся просто вот на цифру. То есть, ну, грубо говоря, система посчитала, что в вашей там работе большой процент плагиата, все, значит, работа она автоматически отбрасывается. Нет. Обязательно второй шаг идет это работа уже человека, не машины, а человека с текстом и выяснение почему, в чем там. Это действительно техническая какая-то какая -то вещь. То есть, ну вот как приводили пример, кто-то процитировал вашу работу, это вошло в систему, а потом система выдает, что это плагин. То есть, Всегда, когда возникает вопрос плагиата, то с этим серьезно разбираются уже люди. После того, как машина показывает сигналы, в принципе, также с этим работают и редакторы журналов. Но к причинам плагиата вернемся. Намеренное мы обсудили. Есть еще плагиат ненамеренный. То есть просто элементарный человек не знает правил цитирования. Кавычки не поставили. Там не указал автора. Уже все. Может быть, тоже вы знаете, что достаточно жесткие правила цитирования. Может быть, недостаток времени опять не успел точно записать источник, на какой странице, какое издание. Опять же, получается это... Лагиат. Могут быть культурные различия, но наверняка вы слышали, что в культурах восточных ценится то, как точно вы цитируете классиков, передаете их мысли, и это то есть копирование этих идей, выдающих умов не считается флагиатом. Мы сейчас больше движемся в сторону западного подхода, где подход основан на том, что да, вы изучаете достижения великих, но при этом вы, опять же, они говорят, я говорю, то есть вы высказываете свое мнение относительно этой проблемы, вы приносите что-то, вы приносите своему визу, и при этом Работа, где только идет пересказ каких-то известных идей, это считается неприемлемым в современной академической среде. И, ну, назвала я это так, игры разума, тоже бывает так, вам кажется, что там, вы были на многих семинарах, слушали лекции, много читали, вы читали сильно погружены в тему, вы развиваете какую-то идею, вам кажется, что она ваша идея, но на самом деле это уже обсуждалось, это кто-то писал об этом, просто вы как бы прошли мимо, по какой-то причине вы это не уловили. То есть это не намеренно, но это тоже получается будь я. Давайте я видела, что в чате... Да, вот давайте сейчас а, а, рассмотрим конкретные некоторые случаи и решим, я это или нет. И потом а, обсудим еще вопросы, которые у вас возникли и вопросы, на которые я не ответила в чате. Ну вот давайте посмотрим. Ситуация первая. Автор скопировал параграфы из книги, изменил несколько слов, ссылку на источник не дал. Ссылку на источник не дал. Целый параграф из книги скопировал. Это плагиат или нет? Я думаю, да. Да, это плагиат. Да, это плагиат. Да, автор скопировал отрывок из статьи, статью нашел в интернете, ссылку на источник дал. Ключевое слово скопировал, мне кажется. Ага, опять скопировал. И опять же, то есть, если это как бы, опять же, если вот вы, например, работаете с публикациями и с научными журналами, многие научные журналы, они даже дают. Как сказать, вот этот вот процент, то есть, например, да, вы можете привести цитату из какой-то статьи, к примеру, или какую-то выдержку из статьи, но они даже дают сколько, это примерно, там, ну, например, 10 слов вы можете провести, а если вы из этой статьи целый параграф приводите, даже со всеми кавычками, сносками и прочее, то это уже чересчур, это уже по геан. Если, например, такая ситуация. Опять же, два параграфа из работы однокурсника. Однокурсник разрешил, не просто. Это тоже плагиат. Да, это Я тоже плагиат. плагиат. Опять же, тут может быть вопрос, как сказать, вот, поймают, не поймают, там, что это за ИС, может быть, оно не, не было нигде опубликовано, никто про это не знает, то есть это уже на совести Афгала. А, что вы думаете по поводу четвертого случая? То есть, мои данные, я их использую. Мне кажется, здесь уже не плагиат. А, а на, самом, на самом деле, это такое, самоцитирование, но по, правила жесткие, это тоже плагиат, если вы не даете ссылку. Это, да, это ваши исследования, вы их проводили, но вы должны эти исследования где-то были опубликованы, значит, вы должны дать ссылку на эту публикацию. И, кстати, тоже вот по поводу такой, как сказать, само, самоцитирования и публикаций были вопросы, я, например, подаю на конкурс второй раз, могу ли я взять тоже эссе, которые я писала там, год назад. Или могу ли я взять эссе, которое, не знаю, по, ну по похожей теме, я там писал где-то еще в УЗИ. Ну, как бы, опять же, тут вот этот вот вопрос, это плагиат. Вопрос просто, будет это обнаружено или не будет это обнаружено. Вот только и всего. И, в принципе, наверное, опять же, вот этот вопрос копирования ну, если это исследование и данные, это понятно, вы просто должны дать ссылку на источник, даже это, если ваша публикация. Если, например, вы писали какой-то эссей, потом вы хотите его просто куда-то еще скопировать, может быть, тоже не всегда это хороший вариант, потому что с течением времени ваши взгляды могут меняться, вы можете уже рассматривать какие-то вопросы немножко под другим углом, и поэтому... Уже это будет не, не, не будет так хорошо выполнено, как это нужно. Давайте еще посмотрим. Статистические данные. Есть ссылка. Не Если именно сами данные, а не целое предложение. Да, данные вполне нормально это не плагиат. Цитата. В кавычки не использовал, а ссылку дал на источник. Думаю, нет, не плагиат. Ну, вообще, это тоже плагиат, потому что слова могут быть другие, но структура предложение то же самая. Да. да, это плагиат, это считается плагиат. И опять же, вот эти вот все технические моменты, опять же, всегда изучайте ну, Самое общее правило понятно, если вы что-то цитируете, вы используете кавычки, но если вы имеете дело с какими-то научными журналами или вы оформляете с ВУЗе, пишете какие-то работы, очень точно вот эти технические требования всегда дается, как должно оформляться цитирование источников. Это прям всегда идет отдельным разделом нужно использовать. Если вы используете какие-то общеизвестные факты. Ну, не знаю, я например написала. Из, извините, пожалуйста, а можно вот еще вопрос по этому второму да -да. параграфу? А если я, допустим, пишу, э, как сказал, ну, как бы, или пишу, как бы, перефразируя там известное высказывание и немножечко его видоизменяет, допустим, или что то Здесь мне тоже нужно... Множество... Э, э, то есть э, тут вопрос, скорее, известное высказывание это как раз вот э, использовать общеизвестный факт. Ну, это не совсем факт, это может быть там цитата не очень известная. Если это идет... цитата, вы должны, как сказал там, я не знаю. Но я, я, я использую фразу «перефразирую я». То есть я могу там изменить фразу, там, чтобы а подобно... Перефразить... Ну, перефразировать — это не пару слов поменять. Это все предложение. Ну, поменять. Это... Перефразировать — это можно заменить одно слово, и смысл поменяется. Ну нет. Вы mm -hmm. должны все равно указать, Более, думаю, выгодно для себя, чтобы поставить, и mm -hmm. смысл тот же получается, так что это не перефразирование. Нет, почему? Если Я не же по сказала, заменила одно слово, и все поменялось. Допустим. Нет, тогда вы... Тут у вас а уже ситуация. Если вы... Ну, понятно, во-первых, совершенно верно, коллеги, сказать, что перефразирование — это не просто вы поменяли пару слов синонимами. Это... Нет, это фразирование. А, не вы меняете грамматическую структуру предложения, вы меняете, вы меняете да, вы используете синонимы. Вы... Я поняла. То есть, это такая структура. Я невер быть... неверно понимаю перефразирование, что такое, да? Вот. Да, то есть обратите на это внимание. Потом, если вы, то есть, как бы цитирование может быть как? Вы можете приводить непосредственно цитату какого-то автора, не, ничего не изменяя. То есть вы ставите тогда кавычки. Как сказал Федор Михайлович, Достоевские кавычки, и дальше в кавычках у вас идет какая-то конкретная фраза. Если вы хотите, вот опять же, ситуация, есть какое-то известное высказывание, но вы хотите поспорить с этим высказыванием, то, опять же, если это вот как в примере какой-то общеизвестный факт, я не знаю, какое-то высказывание, которое уже, ну, как бы все используют, то тут вам, конечно, кавычки не нужно ставить, то есть вы приводите это высказывание, но вы не например, с этим высказыванием, вы меняете какое-то слово, говорите, ну вот, я считаю по-другому, и дальше вы продолжаете вашу мысль. То есть в данном случае это не будет плагиатом, то есть вы используете какое-то общеизвестное высказывание. Вы можете также цитировать, например, согласно автору такому-то, вы приводите данные работы этого автора. И дальше с вами словами вы э, передаете какую-то его идею автора. Тогда в этом случае кавычки не нужны. Но опять же, еще раз повторяю, э, ци, э, вот эти правила цитирования, они всегда даются в научных журналах, они даются э, наверняка в ваших вузах. Обязательно, когда вы пишете работу, вам преподаватель дает... Это либо на сайте вуза, либо это какие-то специальные методические разработки, где указывается, как это тестировать. То есть просто технически, где поставить кавычки, где поставить точку, где поставить год издания данной работы. Спасибо. Угу. По поводу вот этой ситуации, есть, по первому параграфу из своего который он писал ранее. Ну, я думаю, в принципе, мы это обсудили. Это тоже плагиат. А что вы думаете вот насчет последнего? Ну, с моральной точки зрения это, наверное, нехорошо. Но однокурсники uh -huh. же никак не докажут, что это их идея, если они их нигде не записывают. Uh -huh. Ну опять же, это может быть, смотря какой контекст. То есть, если это действительно допустим, иногда преподаватель специально организует какую-то дискуссию для того, чтобы потом все участники этой дискуссии написали эсэм по данной теме. В данном случае и как бы, ставятся такие рамки, и преподаватель, и участники этой дискуссии, они понимают, что те идеи, которые обсуждаются, они как бы в открытом доступе, мы все эти идеи обсудили, и дальше уже мы используем эти идеи в своих Работать по нашим усмотрению. Это одна ситуация. А если эта ситуация, когда да, идет какая-то дискуссия, ваши однокурсники не подозревают о том, что вы это потом где-то будете использовать, то, наверное, да, с моральной точки зрения это нехорошо, и это плагиат. Просто вопрос в том, что, ну опять же, насколько это возможно либо невозможно обновить. Вот. К сожалению, тоже бывают uh, такие спорные ситуации, когда uh, люди высказывают претензии, что да, вот у нас была дискуссия, это моя идея, а он мою идею украл. Другой участник вот этого обсуждения. Нужно смотреть на конкретную ситуацию. Ну и uh, пожалуй, такое, если мы говорим о того, как избежать хорошее планирование. это про предпразиливание вы сказали, опять же, в случае каких-то спорных ситуаций это могут быть консультации с коллегами, с преподавателями, с однокурсниками, со специалистами, которые работают в этой области, если вы не уверены, опять же, хорошая привычка это вести запись источников, к которым вы обращаетесь, про правила цитирования мы тоже говорили, они могут быть именно вот технически немножко разными, в зависимости от требований какого-то конкретного журнала, но именно технически, то есть как вы ставите, где вы ставите дату публикации, как, какие вы используете, кавычки, но сам принцип, то что цитату статьи, источников всегда берете в кавычки, если вы перефразируете идею автора, то вы... Все равно даете, вы перефразируете эту идею, кавычки вы не ставите, но вы всегда даете ссылку на эту работу. Ну и понятно, почему взгляд не приветствуется нигде-то. И этическая проблема, это и репутация, то есть уже вот тоже коллеги вот отметили, что это... Сразу низкие академические стандарты, и сразу учебное заведение, где большое количество плагиатов, уже проблемы с участием в разных конкурсах, грантах, получение грантов, и так далее. Так. И был еще вопрос у нас, на который я не ответила. Я завершила. Я с удовольствием отвечу на вопросы. Единственное, может быть, вот один вопрос озвучу. Буду благодарна, если вот мне Оксана поможет. Это рассматривается ли заявка от Юрия Алешина? можно подавать на общее дело и на стипендию. Юрий, я вам в личку задала вопрос, да, уточняющий, потому что я не уверена, что всем будет наша беседа интересна. Но, смотрите, в общем-то, позиция фонда Потанина. По отношению к любым грантовым конкурсам, вообще к любым конкурсам, которые не проводят, за редким исключением, если какие-то краткосрочные вещи, да, нельзя иметь одновременно два подписанных договора. А, Гранта, стипендии и так далее с фондом. Да? То есть, если вдруг так получается, что вы являетесь руководителем некоммерческой организации, и которая еще и работает с целевыми группами, которые указаны. То есть достаточно специфическая аудитория и параллельно вы являетесь студентом мощной формы магистратуры, то вы можете участвовать в двух конкурсах в случае победы, и принятие победы в одном из них вы, в общем-то, выбираете, как бы, какой конкурс для вас ближе. Но судя по тому, что последние результаты конкурса «Общее дело» будут объявлены в середине декабря, а в середине результаты промежуточные по стипендиалке будут 25 декабря, ну, соответственно, здесь уже, в общем-то, то если вы становитесь победителем общего дела, вы уже в стипендиальном конкурсе не можете продолжать участие, ну, скажем, вот такой bottom line этого вопроса. Вот по поводу ограничений удачного научно-популярного эссе, что я имею в виду? Ну, вот такой пример из моей практики, это педагогика, студент магистрант готовит материалы, работа называется «Эффективность учебно-методических материалов для студентов, изучающих социологию». Учебно-методические материалы по английскому языку для вот определенной группы студентов. Получается эффективность этих материалов. Студент проводит исследование эффективности этих материалов на двух группах студентов. Соответственно, при обсуждении ограничений, и, вернее, когда, ситуация, когда студент обсуждает эти результаты, он говорит о том, что да, у меня ограниченная ситуация, я, я изучал эти материалы только на двух группах, поэтому я не могу делать какие-то глобальные выводы по поводу вот такого подхода к созданию этих типа, учебно-методических материалов. Но тем не менее, вот работа с этими двумя группами мне показала, что попад достаточно эффективный. Вот это пример ограничений. То есть, например, у вас э, небольшая выборка. Может быть, э, но ну, я не знаю, наверное, в тех, в, если мы говорим про технические дисциплины, там, наверное, э, при описании модели, я думаю, тоже специалисты э, знают, и они всегда скажут, что данная модель, она может работать в таких условиях, но не может в таких. Это тоже как ограничение. То есть я имею в виду, что вы показываете, вы анализируете результаты своей работы, вы показываете не только ее перспективные положительные стороны, но вы показываете то, что вы знаете о недостатках, Вопрос был по поводу, могут быть такие работы, которые... Ну, то есть вы только начали изучение, у вас еще нет какого-то изучения своей темы, вы только начали работать, у вас еще нет каких-то результатов. Я думаю, что в такой ситуации вы вполне можете обсуждать ваши ожидаемые результаты. То есть вы можете, наверняка у вас уже есть тема магистрской работы, или вы думаете над каким-то направлением, вы изучаете литературу, у вас есть гипотезы, которые, над которой вы работаете, вы можете вполне обсуждать это в таком ключе. При этом, да, честно указав, что вас заинтересовала такая тема, вы над ней работали, только начали работать, вы ожидаете каких то результатов, ну, это... Обычно при планировании темы вы, у вас есть какие-то гипотезы и есть идеи о предполагаемых результатах. Значит, вы пишете в таком ключе. Так, клише, которые лучше не использовать. Ну, вот В мотивационном письме я являюсь студентом-отличником, активно участвую в социальной жизни вуза и являюсь волонтёром. Вот пример клише. То есть какие-то такие общие фразы, там, социальная жизнь, нужно. лучше писать конкретно, на чем вы занимаетесь. И избегать вот каких-то таких общих фраз, что... Мои деятельности будет, будут зависеть от благополучия моего вуза, человечества и вообще всех. Это такие примеры клише. Так. Итоговый, по поводу эссе по магистрской диссертации, итоговый результат всего конкурса, у вас оценивается ваша заявка целиком. И оценивается, вот помните, мы говорили и про логичность, и про структурированность, и такую четкость предоставления информации. То есть вы получаете баллы при оценке вашей заявки, вы получаете баллы по всем направлениям вашей деятельности. У вас есть на сайте фонда, вы можете найти и пример анкеты. И вы можете найти, как оценивается презентация, как оценивается заявка, ваш лидерский потенциал, ваш научный потенциал. То есть вы получаете по каждому вашу социальной активность. То есть вы получаете по каждому из по каждой из, этих, по каждому из этих критериев, вы получаете баллы, это оценивают эксперты, соответственно, оценивается, да, и ваша научная деятельность оценивается. То есть могут быть такие ситуации, когда, например, у вас, вы лучше себя проявляете, например, какой-то деятельности такой общественной, а меньше в научном может быть такое. Но, естественно, это для дела. Можно задать вопрос? Да-да. Я магистр первого курса и хотела спросить, в бакалаврской работе я проводила исследование, и это исследование хочу еще и проводить в магистратуре. Будет ли считаться это плагиатом, если я свои результаты бакалаврской работы приведу в научно-исследовательское эссе? Вы результаты бакалаврской, я правильно понимаю, во-первых, то, что вы продолжаете эту тему, вы ее углубляете? Да, да, да. Вы результаты этой бакалаврской работы где-то публиковали, или это просто было... Нет. Нет. Вы тогда, вы тогда для того, чтобы избежать вот этих этических моментов, вам, наверное, лучше указать, что вы занимались этой темой на первом курсе. Дальше вы эту тему углубляете, продолжаете в каком-то направлении. У меня были уже получены такие результаты но они не опубликованы, когда я занималась бакалавриатом. Но дальше я предполагаю эти результаты использовать вот для какого-то исследования, для ну, дальше уже направления вашего исследования. То есть вы показываете, что ваша работа базируется на вашей предыдущей деятельности. Но в таком случае, когда вы все это описываете, это не будет понятно. Понятно, спасибо. Угу. Да, тут, а, по поводу двух научных проектов, не связанных между собой. Лучше, вот опять же, вопрос по поводу, мы, может быть, это пробежали, по поводу лишней информации, и по поводу информации, которую вы включаете. Не нужно включать слишком много информации, нужно придерживаться какого-то баланса. Прекрасно, у вас идут два научных проекта, очень интересных. Выберите один, зачем писать, у вас будет тогда разброс, у вас не получится логичный такой. Вот представьте, вам нужно написать научно-популярный эссе, 4000 знаков с проблемами. Это не так много, не так мало, но и не так много. И я не думаю, что... Удачно получится два несвязанных научных проекта, их описать вот в таком жанре. Конечно, лучше концентрироваться на чем-то одном. Сейчас уточню. А где тогда лучше упомянуть про второй проект? В мотивационном письме? А, вы, да, в мотивационном письме вы можете это уточнить, да. Да, Опять же, не, не нужно, понимаете, вы э, еще раз посмотрите вот по поводу критериев конкурса, и может быть не имеет смысла э, иногда вот эта вот самопрезентация и э, подача информации, иногда люди начинают писать, что вот я там в первом классе выиграл конкурс лучшего чтеца, а когда я закончил школу, я там был лучшим э, легкоатлетом нашего там, города, и вот какие-то такие вещи. То есть, наверное, лучше сконцентрироваться на настоящем периоде и действительно выбрать, я уверена, что у вас очень много разных направлений деятельности, не только научной, там, и общественной, и волонтерской, но действительно тут нужно посмотреть на специфику конкурса, то, что вы перечисляли, лидерские качества, социальная активность, если это научные проекты, как это повлияет на изменение э, социальной ситуации? И стараться выбрать э, те проекты, ту информацию, которая действительно логично лягут и ваше мотивационное письмо, и ваше э, научно-популярное если Не надо писать про все, там, что я делал в первом классе, что я делал в школе, что я там, э, в бакалавриате, может быть, там выиграл конкурс. Еще я участвовал в тотальном диктантинге, получил пять. То есть вот тут И иногда эта лишняя информация, она не, ну, не является плюсом к заявке. По поводу заочных очных а, результатов. А, может быть, Оксана, вы мне поможете? А, да, очные и заочные результаты суммируются. Но опять, вот, как Любовь уже говорила, да, нет вот такого вот однозначного какого-то подхода. Да? То есть, во-первых, все заявки не смотрятся в комплексе. То есть, да, есть критерии, но один и тот же критерий, он выбирается из нескольких пунктов. Да? То есть нет такого, что оцени... эксперт не оценивает отдельно научно-популярное эссе как вы его написали. Да? Эксперт оценивает потенциал, научно, там, научный потенциал, академический потенциал. Соответственно, он эту информацию берет сразу из нескольких мест. Да? Эксперт, если оценивает там, социальную активность, социальную деятельность, он тоже это берет как бы из нескольких. да. Это может быть мотивация, это может быть уже имеющийся опыт, это может быть осознание собственной там, вернее, или, там, социальной значимости заявки. То есть вот с этой точки зрения. И да, лучшие результаты э, суммируются, и список э, финалистов, он составляется на основании вот э, суммы. Опять-таки, мы, когда подводим окончательный итог, то обязательно, э, в общем-то, читаются комментарии экспертов и первого, и второго раундов. Поэтому здесь... Э, вот что с, следующий этап по поводу инфографики. Смотрите, вы все-таки... Э, на портал выкладываете, то есть это, ну, я не знаю, там нет возможности рисовать вот эти сложные какие-то структуры, да? то есть там все-таки текстовый какой-то формат, поэтому мотивационное письмо, наверное, я не знаю, если просто изложить Ваши, не знаю, профессиональные планы и личные планы на ближайшие пять лет в виде инфографики, наверное, это будет первая эссе, которое я бы вот видела в таком виде за последние три года работы с этой программой. Но мне кажется, что возможности портала не, не позволяют вот эти графические вещи все вкладывать. То есть, если это касается каких-то статей или чего-то, то вы, естественно, это прикладываете в статье. Поэтому... По поводу портала вопрос, ну вот, объясняли уже специалисту, что он пока еще не открыт, вот. поэтому вам нужно Да, готовить. подождите пока, пожалуйста. И, да, готов. То есть для того, чтобы собрать справки, рекомендательные письма, Портал действительно не нужен для того, чтобы написать эссе в борде, как вот нам уже сегодня советовали, да, исключить даже с полчеком вот этим автоматическим какие-то грамматические синтаксические ошибки, потому что они иногда проскакивают, ну, просто даже не потому, что вы хотите допустить эту ошибку, да, вы допустили опечатку, но вы не заметите этого на портале. Поэтому в любом случае безотносительно того работает, портал не работает. Uh, Все-таки рекомендуем сначала это в, в программу Word залить и потом уже там вырезать и переместить на портал. Но мы очень надеемся, что вот ведутся прямо вот сейчас да, финальные тестирования, мы очень надеемся, что в ближайшее время портал откроется, как я уже говорила, если вдруг так случается, что все-таки происходит значительная задержка, и мы понимаем, что эти сроки, они уже действительно влияют на качество подаваемых заявок, в этом случае срок приема документов будет перенесен там с 20 ноября на ну, немного более поздний срок. Ну, и по поводу, опять же, вот вопрос... Извините. Да, пожалуйста, да. А, Извините, да, я вопрос еще хотел задать по поводу благиата, вот. Я исследования проводил в бакалавриате, и получается так, что вот на русском языке минимальное количество источников, и они, так скажем, не удовлетворяют стандарту. И я использовал в основном э, иностранные различные источники. И вот понял, у меня оригинальность работы бакалаврской была 100% из ПБГУ, вот через uh -huh. антиплагиат. И я понял, что вот вообще э, не отслеживается никак... А, а, ну и... не может быть сто процентов, потому что я понял, что да. антиплагиат не отслеживает вот перевод. Я именно. объясню. Значит, Танзикуляту он, они уже запустили. То есть, все, то есть понятно, что это система техническая. Они туда просто вводят вот эти разные базы. Естественно, что для них прежде всего они работают с российскими базами данных. Уже они перешли на англоязычные базы, даже они пытаются сейчас делать, там не все работает, насколько я понимаю, идеально, но они как раз уже начинают, пытаются отслеживать вот эту вот ситуацию, когда, например, я взяла какой-то англоязычный источник, перевела его, выдала за свой. Вот. И как бы уже такие это, так скажем, в процессе. Вы абсолютно правы, сто процентов может быть. И уже к этой, про эту проблему антипологиат знает, а другие системы тоже знают, а они уже стали с этим работать. Да, и... спасибо. спасибо. Вот, это, это и есть такое. И, э, то, э, и тоже вот момент, да, ссылки на источники тоже они будут входить. То есть ваш полностью текст. Он, сколько там знаков, так вот он и будет. Портал вам не даст, то есть если вы написали больше, то портал вам не даст поместить всю информацию, то есть вам придется что-то убирать. Поэтому, когда вы заранее готовите свое эссе, в том числе ссылки на источники, то смотрите знаки. И смотрите, я просто добавлю, да, у антиплагиата есть такая, ну, скажем, неприятная и неожиданная иногда вещь, то есть тоже тот совершенно как бы конкретный кейс, с которым мы столкнулись в там, два года назад. Да, мы подписываем, когда оформляем подписку, у нас в том числе есть и вот это вот кольцо вузов, или как так оно называется, поэтому у нас был совершенно конкретный случай, когда, ну, как нам потом, ну, со слов потерпевшего условно, да, то есть здесь уже нельзя как бы, разобраться но тем не менее вот человек то есть нам система выдала что вот у человека там плагиат в заявке и ссылка на работу совершенно там, другого студента и выясняется что в общем то вот как любовным приводила пример да человек там поделился своими мыслями он как говорит, бы, он помог из лучших побуждений когда-то своему однокурснику написать это сочинение. То есть он как бы не претендует на уникальную интеллектуальную собственность, здесь его права нарушены не были, с его согласия он оказал помощь, и это было использовано, но вот его однокурсник, он это свое сочинение, он эту свою работу про прогнал через внутривузовскую антиплагиатскую систему, или систему там, проверки на антиплагиат. И нам уже, наша система и это нигде не было опубликовано, но это уже прошло, проиндексировалось в, вот в том вузе, откуда были эти оба наших героя. Да? И, собственно, нам уже система выдает, что большой блок второго человека, он уже как бы за авторством ну, совершенно другого студента, и в этом случае он это идентифицировал именно как э, э, плагиат, и вот в этом случае, в отличие от того, когда там, не знаю, ваша статья была кем-то взята по заимствованной, вы можете предъявить, собственно, эту статью, вот здесь человек нам предъявить ничего не смог. И показать, что действительно, в общем-то, ну, вот была такая факт взаимопомощи, которая для него потом обернулась исключением из конкурса. Поэтому вот тоже учитывайте, что если вы что-то когда-то прогоняли через внутривузовские системы, это у нас тоже может индексироваться и отображаться. Ну, это просто как... Так. Ну, я так понимаю, было... что это вы для меня говорите, да? То, а, нет, моя... я говорю это для всех абсолютно. Это не... Просто я вспомнила, да, вы задали вопрос, я вспомнила вот эту ситуацию, что... Не во всех вузах, допустим, насколько я знаю, да, вот из опыта общения с университетами, не во всех стоит, не у всех стоит именно антиплагиат. Да? Все вузы пользуются разными системами. Поэтому иногда тоже бывает так, что студенты слышат, что мы пользуемся системой антиплагиат. Они находят бесплатную версию, они тестируют свое сочинение, выдают там 90% оригинальности, классно, они подают на конкурс. и у нас платная подписка, у нас мы подписаны практически на все вот, как бы, источники, на которые там можно, и всплывают очень такие вот неожиданные вещи, да, и оригинальность у нас 90 снижается до 75, потому что вот кто-то куда-то что-то когда-то залил, и ну, в вашем случае это вы, как у вас будет источник, ну, по идее, на вас, самого себя же. Да? То есть это мы понимаем, что это плагиат, но с другой стороны это не такое преступление, как вот, не знаю, взять вообще полностью работу однокурсника. То есть мы тоже смотрим очень индивидуально в каждом случае, но при этом я просто скорее к тому, что система антиплогиат, она действительно а, ну как бы не доверяйте полностью бесплатной версии, которая доступна в интернете, потому что подписки бывают гораздо шире, и просто имейте в виду, что действительно могут быть такие случаи, что если когда-то что-то заливалось даже просто для внутренней проверки в университете, у нас это может появиться как референсная какая-то ссылка к ну, каким-то другим работам. Но опять я хочу повторить: да, что вот не нужно вот сейчас этого бояться, потому что вот если нам система говорит, что там 80% оригинальности, классно, мы заявку пропускаем автоматически, мы не копаемся, да, потому что 6 тысяч заявок перечитать каждую невозможно. Но как только нам выдается, что вот там, я не знаю, 79 и ниже, мы, естественно, вручную каждую заявку подсматриваем и с каждым человеком мы вступаем в диалог. То есть, прежде чем снять заявку с конкурса, в любом случае, вот это, ну я не знаю, там, Право на не то, что на ошибку, да, на какую-то вот погрешность со стороны машины, мы его признаем и, естественно, мы каждый случай разбираем индивидуально. Поэтому, эм, да, есть общие правила, которые действительно они вам пригодятся вне зависимости от того, вы в конкурсе участвуете по Танинскому, вы пишете магистрскую диссертацию в университете, а, но, тем не менее, да, мы, мы всегда, всегда готовы к диалогу. Ну и, да, вот возвращаясь к вопросу Ольги Воскресенской, да, система антиплагиат, но внутри вот этой системы там просто, ну, подписка практически на все опции, которые они дают, в том числе и кольцо вузов, и интернет-ресурсы, и, и library, там и так далее, и тому подобное. То есть вот весь, вся, вся начинка практически, да, мы это делаем. еще на какие-то вопросы не ответила или вроде бы мы обсудили все еще небольшой вопрос возник там же есть максимум символов в каждом эссе и система да ну она не будет давать право опубликовать, если а, ну, преодолевать. Да, да. да, имеется в виду, что вам нужно э, обращайтесь, когда вы э, пишете ваше эссе, обращайте внимание на требования, сколько там количества знаков, потому что потом, когда вы будете вносить эту э, информацию вот на портал, то э, там технически вот это вот это стоит ограничение, вам э, это ограничение не даст написать, там, например, Знаков. Поэтому... В таком случае источники 50, учитываются. А, лучше в Word это сразу проверить. Он, значит, уже и с источниками. Получается. С источниками количество знаков да, с пробелами. Поэтому... Да, количество знаков с пробелами, да. А, все, спасибо большое. Mm -hmm. Поэтому тут еще один, ну, скажем, голос в пользу того, чтобы сначала это делать в... Типа... И потом уже переносить. Да, потому что, вот, Оксана, помните, были кейсы, когда люди нервничали, то есть они писали, печатали в системе, потом понимали, что у них там их дальше не пускает система. Времени остается 5 минут до закрытия заявки. Вот это, ну, учитывая еще, что ситуация такая понятно, это всегда... Такая волнительная ситуация, когда подаются документы на конкурс. Поэтому лучше приготовить в ОРДе. Опять же, вот по поводу, мы проговорили про пологиат, про источники. Опять же, ну, то есть как-то разумно смотрите на то, что вы оформляете, в каком случае вам нужны источники, в каком случае вам источники не нужны. Ну, то есть там, наверное, мотивационное письмо вам нужны источники. Лидерская эссе, все-таки это ваши взгляды, дискуссии. То есть, наверное, тоже там будет минимальное количество источников. Научно-популярные эссе, поскольку это только тысячи знаков, тоже, наверное, тут ну, какие-то самые такие, то есть, это не список из, там, я не знаю, 30 источников, которые вы даете, когда пишете научную статью. Есть, действительно, и другой объем, и. Да, то есть, скорее, цель основная всех вот этих вот с конкурсных, да, это не посмотреть, насколько вы владеете списком литературы, а посмотреть именно ваше личное какое-то персональное мнение на, по тем или иным вопросам. Да, то есть даже на тему там научно-исследовательскую мы просим вас отнестись, ну, да, из позиции науки, но в то же время из с личной позиции, а что же, что же вам лично в этом интересно, да, и почему именно вот это, а не что-то другое. И здесь, ну, кого бы вы не процитировали, ну, не знаю... Ну, для экспертов, мне кажется, тоже важно, э, то есть, на самом деле, кого вы цитируете, это тоже важно. То есть, это вы сразу показываете свою ос осведомленность теме, э, потом, вот как уже был вопрос, вы можете снять сразу вопросы по поводу используемой терминологии, то есть, специалисты, они видят, если вы приводите ссылки вот, там, на определенных авторов, значит, вы, вы в рамках вот этой вот... Э, то есть это тоже определенный такой, ну, ваш портрет. И вот статьи, которые не опубликованы, но написаны, их имеет смысл на них ссылаться, если они уже сейчас переданы в печать. Да, то есть если вы знаете, что понятно, что этот процесс не быстрый, но если вы понимаете, что в марте 2021 года ваша статья выйдет в журнале там, «Наука и жизнь» условно, да, то вы тогда можете приложить. Если ваша статья пока еще в столе, и вы не знаете вообще, уйдет она, будет принята не будет принята уйдет, не уйдет, вот в этом случае я бы не рекомендовала. Ну и, и тоже вот может быть мой такой комментарий, вот информацию подавать за один год, за два года – опять же вот вспомните упражнение, которое мы пытались сделать вначале. представьте себя вот на месте эксперта вот вы или попросите кого-то из ваших знакомых вот вы выступаете экспертом вот, я подаю вам информацию о себе вот как это выглядит насколько это логично взаимосвязано насколько это вот подчеркивает мои Лидерские качества, мой потенциал научный, мой потенциал в социальной сфере. Тогда это вот как-то поможет вам структурировать выбор вашей информации. Но безусловно, ориентируйтесь на ваши последние достижения. Но опять, может быть, если вы хотите сказать, что вы впервые задумались о лидерстве, когда вам было, не знаю, пять лет, когда вы в детском саду организовали какую-то, не знаю, там группу по чтению сказки Колобок. Прекрасно, мы тогда понимаем, что вы начали задумывать, то есть вы говорите это ровно к тому, чтобы там, показать, что вот это вот, лидерство у вас уже там, не знаю, с пяти лет как-то вы к этому относитесь. Да? Если это единственный факт, который вы сообщаете, то, наверное, у меня бы первый вопрос был, а у человека тогда до 23 лет, до 25 лет ничего больше в жизни, более прекрасного, чем вот этот случай в детском саду не произошло да, поэтому здесь вот, опять, если вы стали там чемпионом мира по шахматам, не знаю, в школе, да, это факт достойный упоминания, потому что это может быть один раз в жизни, условно. Если это, ну, скажем, потом это перекрылось какими-то уже там другими более значимыми достижениями, более взрослыми достижениями, то ну, то есть я здесь, это да, полностью согласна с любовью, в том плане, что когда вы даете какую-то вот, ну, достаточно на эм, давнюю информацию, да, у которого уже срок годности он уже истек достаточно давно. В общем-то, первый вопрос эксперта, а, а что происходит вот в остальные периоды жизни? да, Неужели все так как-то монотонно и не стоит об этом рассказывать? Поэтому ну, лучше все-таки да, взять что-то более современное. Александра, если есть сборники, то вы приводите данные, этой статьи, этого сборника. Если я правильно помню, есть возможность прикрепить статью. Прикрепить что... статью, или ссылку, но то, что если она не цитируема в РИНС, ну, ничего страшного, да, как бы здесь, собственно, ну, Факт, передач... Факт передачи в печать. Обычно, когда вашу статью принимают, у вас есть либо письмо от редактора журнала в электронной почте, что ваша стать... мы принимаем вашу статью, она будет в ближайшее время опубликована, либо иногда даже официальные письма присылает редакция. То есть в данном случае это только таким образом подтверждается, что ваша... это... любой серьезный журнал всегда дает вам либо письмо, либо по электронной почте вас оповещает, что ваша статья будет издана. И, соответственно, вы даете ссылку на сайт, ну, можно тогда ссылку на сайт привести, но вообще странно, что редактор не дает никаких данных, потому что это такая, ну, общепринятая практика научных журналов. Ну, это не научный журнал, это... научный, да, журнал, но он был сделан с... после конкурса. И конкурс проводился еще два года назад, журнал до сих пор в работе и вообще будет издан задним числом за 2019 год. А. На данный момент mm -hmm. он находится в печати, на сайте фонда, который занимался конкурсом, разместили, что готовится к печати, такой-то mm -hmm. список работ э, с авторством, естественно, с названием, даже написали, какой номер этого журнала будет, в каком году, но, естественно, без страниц, так как сверстного материала, я даже не знаю, uh -huh. есть ли он, нет, но он, видимо, есть, но просто еще не опубликован, и мне, ну, естественно, uh -huh. уже не дали. Ну, вот. тогда, Анна, тогда вам ссылку надо на этот сайт, на этот фонд. Хорошо. Спасибо. Если вопросов больше нет, то я думаю, что мы тогда поблагодарим нашего эксперта сегодня. Можно еще? Один да, вопрос? конечно. Я знаю, что обсуждалось это в Телеграме, но все равно до конца непонятно, что должно выходить в рекомендательное письмо. И стоит упомянуть, что сам научный руководитель мой меня знает только два месяца. Смотрите, основная... Идея, вообще основной посыл, который эксперты хотят увидеть, эксперты, которые оценивают вашу заявку, хотят увидеть из рекомендательного письма, почему человек, который вам дает эту рекомендацию, считает, что может вас рекомендовать к получению стипендии. Вот на чем он строит? свое обоснование, да, это уже, скажем, личное дело. И здесь, наверное, как бы структуру, нет у нас такого четкой как бы формы, что вот так вот заполняйте только так и никак иначе. И, да, мы говорим, что, в принципе, ну, наверное, неплохо бы сказать, что в каком качестве человек вас знает на протяжении какого-то времени. Если вы считаете, что упоминание о том, что всего два месяца, ну, как бы нелогично, некорректно, будет вам только в минус, можно сказать, что там, да, я Иванов Иван Иванович, являюсь научным руководителем, там, Оксана Борисовна и по по такой-то теме. Я рекомендую Оксану Бабиченко к участию в степе в, в конкурсе, потому что она вот там может вот это, это и это. То есть, а, вот, я думаю, имеет смысла поговорить с вашим научным руководителем, даже несмотря на то, что он вас знает два месяца. Но посмотрите, вы уже выдержали конкурс, вы прошли магистратуру. Каким-то образом вы определились с научным руководителем, то есть был какой-то процесс там, он вас выбрал, он согласился вас. То есть это же не просто так вот возникло каким-то случайным образом, что, ну вот, я не знаю, я подошла к человеку на улице и говорю, дайте мне, пожалуйста, рекомендацию. То есть все-таки это уже был какой-то процесс, и я думаю, что вполне вам можно поговорить, вашим научным руководителем, вот, наверняка он поддерживает ваши идеи вот, участия в конкурсе и просто поговорить с ним, что он может ответить даже Отметить вас даже за то небольшое время, которое он вас знает. Более того, не, не будет никакого преступления, если вы ему поможете с какой-то информацией о себе. да, Если вы скажете, что у вас еще, там, допустим, он не успел узнать там, вас за два месяца эм, достаточно хорошо, но вы можете сказать, что да, акцент конкурса на вот этом, этом и этом, да, на социальной активности, на, знаю, на академическом потенциале, еще там. На научно-исследовательском потенциале, поэтому я вот не знаю, я могу и вот это, и вот это, и вот как бы Ну, вот в этом случае это не будет никаким вообще нарушением этики или еще чего-то. Поэтому совершенно спокойно Наверное, если... вы, да. с вашей темой, продолжением этой темы. То есть тут просто так нужно. Ну, если вопрос был исключительно о том, как стоит ли указывать, на что он знает вас только на протяжении двух месяцев, нет такого требования, да, то есть, да, нет, это совершенно, ну, как бы не, не влияет на оценку. Спасибо за ответ. А, угу, спасибо. Еще один небольшой вопрос. Дело в том, что у меня довольно специфическая специальность, я искусствовед, и, соответственно, я не меняла ни кафедру, ни университет, я, получается, уже пятый год учусь на искусствоведении, и у меня бакалаврская работа также, точнее, я продолжаю в магистратуре бакалаврскую работу, там... Определенную тему. И такой вопрос в связи с экспертами. Если были прецеденты, когда подавались искусствоведы, может быть, вы помните как-то, не знаю, кто проверял эти работы? Историки, культурологи, искусствоведы или историки культуры, так как это четыре разные вообще специальности, но они смежные. И очень часто бывает такое, что искусствоведы не нашли и проверять, например, культуролог. Вот. Вы знаете, ну, у нас обычно мы стараемся так сделать, чтобы все-таки это находить тех людей, которые непосредственно в вашей специальности. Но это может быть исключение, может быть, ну, то есть искусствоведение и там культурология, история искусства, это все-таки не настолько, скажем, экзотические направления, как ну, я не знаю, там, производство белка из гусеницы. Вот здесь вот действительно там не всегда знаешь вообще, кому бежать за помощью, кто тебе может качественно как-то отнестись. То есть если у нас есть основной пул экспертов, у нас есть запасной пол экспертов, да, и у нас есть всегда возможность, если мы понимаем, что есть какая-то ну, совершенно уникальная заявка, мы все-таки максимально стараемся, чтобы было вот стопроцентное попадание, да, чтобы человек хотя бы вот ну, я не знаю, там, мог это оценить с э, соответствующим направлении. Хорошо, спасибо. Э, ну, вот я сейчас я не могу вам точно сказать, то есть, да, у нас как бы культурология у нас была точно, да, у нас э, точно было искусствоведение, конкретное направление, ну, к сожалению, нет, не могу вспомнить, но у нас, э, вот что касается ваших вашего вопроса, то здесь я с уверенностью могу сказать, что у нас есть как историки, так и культурологи, так и искусствоведы. То есть здесь гораздо проще, как у нас иногда, у нас с техническими специальностями бывает иногда очень так э, э, забавно. Но ну, и, и даже в этом случае... Ну, забавно в том плане, что ты вот вообще даже не представляешь, что это может существовать, в принципе, в природе. Но оказывается, что да, и оказывается, даже есть люди, которые это могут читать и оценивать. Хорошо, спасибо большое. Это радует. Но более того, у нас очень эксперты, люди интеллигентные и деликатные, и образованные, и они действительно очень часто, то есть даже если мне будет казаться, что это вот одно и то же предназначение, я понимаю, но ну, мне кажется, что вот человек может спокойно совершенно прочитать, они возвращают нам эти заявки с комментариями, что нет, они не берутся оценить, потому что их знаний и компетенции не хватает, несмотря на то, что у человека будет, я не знаю, кандидатская или докторская степень, ну, как мне кажется, в нас смешном направлении. То есть вот здесь ну, мы максимально действительно стараемся сделать так, чтобы это было объективная и полноценная оценка заявок. Что касается того, до какого числа можно подавать заявку, пока мы говорим о том, что мы сохраняем дедлайн 20 ноября. Но, как я уже говорила, если вдруг случается так, что запуск портала задерживается серьезно, а в этом случае прием документов может быть, ну, как бы, фонд готов продлевать. Пока... То есть эта опция существует, пока мы ее как бы, ну, вот не обсуждали, какое конкретное число. Но здесь я тоже прошу принять во внимание, что а, мы еще отстраиваемся от обратного процесса. То есть список финалистов, кого мы приглашаем на ну, вот, очный тур, да, в этом году он такой очно-виртуальный оч, очно получается у нас, а, Да, мы а, публикуем 25 декабря. И мы вот этот период очных отборов, мы не можем сдвинуть никуда, потому что это привязано к каникулярному периоду. Поэтому мы здесь, с одной стороны, да, мы понимаем, что нужно время на качественную заявку, с другой стороны, мы зажаты вот этими сроками, потому что мы тоже не хотим эксперту дать неделю на оценку всех заявок. Да, в этом случае это будет галопом по европам, и здесь уже тоже как бы это будет в… ну наверное, таким существенным минусом. Поэтому, в общем-то, мы пока вот так вот, знаете, как в церкви пытаемся балансировать между соблюдением ваших интересов, ну, вернее, как бы интересы заявителя в приоритете. Просто мы теперь вот риски все считаем со всех сторон, скажем так. Но, да, и сроки могут быть передвинуты с 20 ноября, если будет серьезная задержка с, с запуском Спасибо вам. Коллеги, большое спасибо. Мы вас ждем в следующую субботу 31 октября. Мы поговорим о лидерстве, тоже это будут делать привлеченные эксперты. И почему тема лидерства, я надеюсь, это тоже уже как бы более-менее понятно. И мы теперь каждый, столь, вернее, Вторник раз в две недели, начиная с 27 октября, с 3 до 5, мы тоже делаем такую онлайн-консультацию, она не тематическая, вы можете просто выйти по ссылке в Zoom и поговорить с нашими, со мной там, или с моими коллегами, задать любой вопрос, который у вас есть по оформлению заявки, и вот, ну, соответственно, это будет 27 плюс две недели, плюс две недели, так что… А, Любовь, спасибо вам большое, это было действительно очень полезно даже вот такому, скажем, искушенному слушателю, как я, я думаю, что нашим слушателям тоже будет. И, конечно, это все будет э, доступно в записи обязательно. И с позволения нашего эксперта мы презентацию тоже можем выложить, если нам любовь разрешит ее использовать. Да, все в записи и презентации. Там, в общем-то, все такие просто ключевые вещи, но э, иногда про них забываем. Да. Спасибо всем еще Спасибо раз большое. Спасибо большое. До свидания. До свидания.